Кому. А что ты, а, а ты хочешь? А, на снимай. Сейчас, погоди тогда, я сейчас заново в, в ту группу зайду, ладно? Йота приветствует вас. Ваш звонок переведен Катай, на специалиста контактного центра. Вам ответит первый освободившийся оператор. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Чем могу помочь? Как вас зовут? Алло, здравствуйте, вас не слышно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. А можно спросить? Вы же, ну там, по компьютерам, да? Блядь. Да. Йота приветствует вас. Ваш звонок переведен на специалиста Контакт, ответит первый освободившийся оператор. Здравствуйте, меня зовут Роман, все могу вам помочь. Здравствуйте. А вы э, решаете проблемы с интернетом, блять, да. Йота приветствует вас, со контактного центра. Вам ответит первый освободившийся оператор. Здравствуйте, меня зовут Наталья, чем могу помочь? Здравствуйте, вот смотрите, у меня компьютер, короче, я играю в Sims. Когда я хочу завести ребенка, у меня Sims выходит из игры. Что это такое может быть? Для этого, пожалуйста, обратитесь непосредственно на сайт разработчик вашей игры, которую вы играете. Это не относится к работе компании, идет. Всего вам доброго, до свидания. Пошла нахуй. Да. Ага. Да. Сейчас, погоди. Ваш звонок переведен на специалиста контактного центра. Вам ответит первый освободившийся оператор. Компания, это Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, у меня, короче, это, я играю в Симс. Вот, и у меня, короче, это, я хочу завести ребенка. А у меня, короче, бабцы выходит. Что такое может быть? Федораска. Кто? Йота приветствует вас. Вам ответит. Здравствуйте, меня зовут Наталья. чем могу помочь? Здорово. Короче, слушай, еще мужика себе можешь помочь. Все молчишь. Смотри, сейчас пуля будет, если это мужик ответит. Смотри, сейчас пуля будет. Йота приветствует вас. Ваш. Здравствуйте, меня зовут Марина. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, это секс по телефону. Но... Данчик. Данчик. Даня. Йота приветствует вас. Алло. Мы же у них вип-клиенты. Йота приветствует витит первый освободившийся оператор. Алло. Здравствуйте, меня зовут чем Могу вам помочь? Можете я бабушка, ко мне никто не хочет идти в Не знаю. Сейчас, погоди, я конфету еще возьму. Ты меня зовут Дарья, я могу вам помочь. Здравствуйте, вот у меня тупит компьютер, а, а, вот я в скайпе разговариваю, у меня тупит компьютер, чем это может? Ну, а что это... Ну, если у вас тут тупит компьютер, вы в скайпе не разговаривали. Нет, ну я в скайпе разговариваю, а потом выхожу в компьютер, у меня тупит тогда компьютер после скайпа. Попробуйте переставить систему и почистить компьютер. А я знаю, почему он меня тупит, потому что я люблю голых баб. О, да, О, да. Круто, поздравляю. Занчик, только ты там ничего не подумай, я тупо...